Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGame, с вами я, София, я очень надеюсь, что музыка меня не перебивает, очень прям на это надеюсь на самом деле, сейчас секундочку, себе чуть-чуть потише сделаю, прям капелюшечку, мы начинаем новую игру под названием Black Set Under the Skin, понятия не имею, как это переводится, но по идее игра на русском, ну, по крайней мере язык там у меня поставлен, русский это все дело есть, вот. Музыка огонь Музыка потрясающая Уже хорошо, он у нас тут какой-то повешенный Это типа у нас детектив Намечается У нас уже вот трупик висит Кто-то пришел, видимо, на работу Сейчас вот он охереет Это боксерский клуб Блэксет Это у нас типа главный герой Там котик Котик такой, котик Тут типа везде Получается город Город со зверьми вот она уже идет, осматривает все вокруг. Там бочка какая-то валяется чем с чем-то. А вот я. Труп обнаружен. Так, обучение в этом интерактивном кино использует также управление, как и в других играх этого жанра. Вы все равно хотите включить же... Да, я хочу пообучаться. Почему бы и нет? Игра сохранится автоматически. Во время сохранения появляется этот значок. А, а вот и наш котик. Это вот наш детектив. Хорошо. Запомнили. Не выключаем компьютер, когда видим. Так. А -а -а -а. При помощи пока тени от букв не исчезнут, Каких букв? А -а -а -а. Все, можно я вот так себе поставлю, чтобы я хоть что-то видела? Пожалуйста. Такая долгая загрузка В нижнем правом углу Вот, вот, вот, вот, 99, все, погнали Вся графика на высоком Все ультра, ультра, ультра Насколько это возможно ультра Посмотрим, что из себя представляет эта игра Отзывы у нее хорошие По идее А, вот и вот этот вот значочек наш появился Да, сохрани. Тогда я понимаю, мы в офисе Иногда, переступив порог своего кабинета, я вдруг представляю, что брожу по руинам древней цивилизации. И не из-за вечного беспорядка, просто многое здесь еще напоминает о том цивилизованном существе, которым я когда-то был. Я вам сделаю погромче Ты, ну, черт, потом. Детектив! Я ему пашку откручу, клянусь! Я вырву его глаза! Хай, Отдавай фотографии, ублюдок! Живо! Иначе... Ты сдохнешь, котяра, понял? О, момент, момент, момент, момент. Я вам погромче сделаю, вот прям вот. Вот так вот сделаю погромче, чтобы вам, чтобы вы прям отчетливо слышали, что они там болтают. Мне тогда надо будет музыку вам потише сделать. А так все окей. Так, э, в разговорах с другими персонажами выбирайте свои вопросы и ответы. В некоторых ситуациях у вас есть время, чтобы подобрать слова, но будут ситуации, в которых придется думать быстро и отвечать как можно скорее. При желании в этих условиях можно просто промолчать. Хорошо, вот как раз «Ты кто? Какие фотографии?» какие именно фотографии тебя... Ты интересуют. знаешь какие? Я с домой два дня назад. О, точно. Хочешь взглянуть? Многое можно узнать, если... Я тебя прикончу! Так, во время... А, а, время от времени придется действовать быстро и двигаться в указанном стрелкой направлении при помощи... Да-да-да. А, внимание, когда... А, иногда реагировать придется очень быстро, иначе будет слишком поздно хорошо это то точно... есть так хоть увернуться от удара увернуться, Уворачиваемся. так сейчас будет еще еще тихо тихо тихо тихо а -а -а -а, быстрое событие в определенных в определенные моменты игры вы должны быстро нажать указанную кнопку чтобы выполнить определенные действия иногда кнопку необходимо быстро нажать несколько раз пока не замкнется круг Ага, это то есть вот это вот. У меня есть свой способ нажимания на все это дело. Вот Дай так вот. Оп! Твою ж мать! Удар головой, удар. Ну, конечно, головой! -мо, ну это же. Ну как же так? Мы, типа, такие. Ну то что, убрали руки и баш-. Блин, а у него там рок. У него там рок. Если мы ударим головой, мы <смех> убьемся, себя значит нужно кулаком бить, ладно. Хорошо кулаком, только кулаком... во время игры вам не раз придется принимать решения, последствия некоторых будут незначительными, например, когда вы решаете кулаком ударить или головой. Но будьте внимательны, некоторые решения имеют далеко идущие последствия. Иногда с принятием решений торопиться не, при... а, не придется, и можно будет как следует обдумать свои действия, но иногда время будет сильно ограничено. Ну тут мы убьем кулаком. Иначе мы убьемся, просто поехали в забурок. Я говорил о том, что ударил такого типа. Но, по крайней мере, это дало мне время отыскать его слабые места. Пах! <смех> <смех> ну давай. Отлично. Вырубили. Справились? Я причем не сразу заметил, то, что над печатной машинкой. <смех> Что-то есть. Черт, ты сломал мне челюсть! А что ты чё думал? что думал? У нее есть что-то общее с твоим браком. Если покажешь снимки моей жене, я труп, ты разрушишь мне жизнь. Не надо! Конечно, раз пистолет не помог, почему бы не пролить пару слезинок? Да не стал бы я стрелять! Я не убийца! Поху И я люблю это. жену! Боже! Это было всего один раз! Я просто ее телохранитель, это она меня соблазнила. Я люблю жену, богом клянусь, я даже бросил эту чёртову работу ради неё. Нельзя же разрушать семью из-за одной крохотной ошибки. Ну ты сам разрушил свою семью, братан, ну блин, что, что значит она тебя соблазнила? Не перекладывай свои те самые косяки на других людей. То, что ты сделал, это твое действие, это твое решение исключительно только твое. Если бы ты этого не хотел, этого бы и не случилось. Но раз к тебе там подкатили и ты э, повелся на это, значит ты этого захотел. Ты сам это сделал. Это сам это сделал. Э, вот здесь информация, полученная в ходе расследования, заносится в блокнот, при этом появляется соответствующее уведомление. то же какие хитрые! Это она меня заблокнила. А ты вот весь такой вот, бедный, несчастный, вот тебя вот за поводок только возьми, вот за твой рог, блин, и победи, и ты пойдешь. Ну что за за идиотизм, ну чуваки, ну вы же должны брать себя в руки, брать э, ответственность за свои действия, правильно? Правильно. Так не пойдет. Но это ведь будет неэтично, не так ли? Если я промолчу, то лишу ее свободы воли, права выбора. Ладно, да. давай так. Ты отдашь снимки и прикроешь меня, а я заплачу тебе в 10 раз больше, чем она. Ты сохранишь мою семью и неплохо заработаешь. Что скажешь, по рукам? Нет. Сколько себя помню, мне доставались только дерьмовые дела, долги и проблемы. Мое самоуважение и счет в банке соревновались, кто первым окажется на нуле. А я не возьму деньги, значит, сделки не будет. Ты делаешь только хуже. Проваливай, пока у меня терпение не лопнуло. Слушай, дружище, я ведь наводила это подку... тебе справки. Ты хороший детектив, но сейчас у тебя черная полоса. Тебе достаются только дерьмовые дела, как и это. А я предлагаю выход. Деньги тебе сейчас очень кстати. Ты бы мог дать рекламу. А найдешь клиентов упалет. получше. Дела, за которые хорошо платят. Начнешь с чистого листа. Только подумай об этом. Ты можешь спасти мой брак, и себя заодно. Я предупреждал. Все, дальше я за себя не отвечаю. Три. Вы решили не брать деньги и поставить брак под угрозу. А хули? В смысле, я? Он поставил свой брак под угрозу. Но почему тут такое перекладывание идет? Я не могу прям. Когда вы принимаете решение, которое серьезно повлияет на ход событий, появляется уведомление. Не, вот если я, например, возьму эти деньги, да, он же ведь, как сказал, я там типа про тебя узнавал, я под тебя копал, ты хороший коп. Все замечательно. А вот если я возьму эти деньги, и кто-то начнет под меня копать, это получается грязные деньги под меня реально смогут что-то откопать, и серия то, что А, вот там вот ты вот накосячил, зачем отступать? Ну ты хороший коп. Оставайся хорошим копом, е-мое. В чем дело? Ах, ты, сукин. Два. Погоди, не стреляй! Один. Ты пожалеешь, что связался с Юджином Колбертом. Клянусь, пожалеешь! Да мы уже поняли. Незваный гость оставил мне несколько подарков. Во-первых, отбитую руку. Получилось Шкура у этого тяжело. типа твердая, как камень. Во-вторых, пустой кошелек. Все как всегда. В-третьих, ощущение, что мой моральный компас как-то слишком уж хорошо настроен. Все пункт, это все И, вот наконец, уверены, что подарки на этом не закончатся. Слушай, там кто-то женского пола, мне кажется, идет. Мне кажется, это... Хороший Ну что я говорил про моего друга Блоксада? Вы еще даже не знакомы, а он уже предлагает... Дайк, старый друг. Что, Джон, язык проглотил? Я не скоро... Отлично, тогда слушай. Я тебе клиента привел. Хотела сказать, типа, тебя с участь учили? Ах ты, стучка какая, припёрлась. Что тебе надо? Ладно, погнали. Джон Блэксад. приват детектив, приват, приватный детектив. У -у -у. Короче говоря, частный детектив. Так. Ну давай, с чем пришла, а что расскажешь? Про тот труп, который у тебя там висит, да? Это же получается вы оттуда? От носорога мне еще стопудово аукнется. Так, я эту серию запишу, потом послушаю, что там с голосом, с шумом и так далее. И, возможно, перенастрою звук. Так что, если что-то не так, если мы его срочно не найдем, то у нас появится очень серьезная проблема. Хм. Спасибо за информацию и фото. Мне это пригодится. Кого и еще? Итак, как я понял. Так, переход между точками. А, выбор точки для взаимодействия. Что? А. А. А-а-а-а. А-а-а. А-а, окей. Пес этот... А что не так? Ну окей. Ваш отец, Джо Дан, боксерский менеджер и владелец клуба, повесился два дня назад. Да. Отец, Рысь. Дочь Данна. А Дан умер в воскр... воскресенье вечером. Сменить точку. Больше не на что. Бобби Ель, боксер из клуба Данна. Через две недели должен выйти на решающий бой с действующим чемпионом. Но два дня назад он пропал. Примерно в то же время, когда умер ваш отец. Да? В общем, если Боби Ель не явится на бой, вам придется заплатить. Но поскольку у вас нет денег, клуб вашего отца будет закрыт. Да. И вы просите меня найти Боби Еля. Да. Нет. Это Джейк просит вас найти Бобби. Ничего себе. Опять перевод. Да что ж такое? А, вот как. Что ж, во-первых... А ты рот открывать будешь? Уверен, что ваш отец покончил с собой. Соболезную я лучший выбор. Ваш отец покончил с собой, и в тот же день исчез его ученик. Прошу прощения, но здесь что-то не сходится. Проклятие, Джон! Ты берешься за дело или нет? Вы подверг сомнению. Так. Так. Конечно, но вам придется раскошелиться. Ну, давайте вот так вот. Конечно. Вы решили взяться за дело, независимо знаю, от того, сколько денег вы Так что вот мое предложение. Если я раскрою это дело, мы посмотрим, сколько вы сможете заплатить. Ну, с деньгами Умерим, у нихерой. Сумма будет подходящей. Хотя они могут сбежать. Ну не знаю, Ну игра. Короче, игра. Ну поиграем, посмотрим. Посмотрим, что будет. По ходу пьесы по тому, как я делаю нашего героя, я, я, я его оставлю без денег. Мне кажется, он скоро за спасибо будет работать такими темпами. Нельзя так, конечно. Мне кажется, даже вот этой вот маленькой иконки не нравится то, что я делаю. В принципе, мне тоже не нравится, я так думаю, и вам тоже не нравится. Никому не нравится то, что я делаю, но тем не менее я это делаю. Ой, ящерка. Какая музыка. что? Прям все-все звери, прям все-все-все-все-все. Ну, начало очень многообещающее, я надеюсь, это будет очень интересная игра. Отзывы хорошие. Как я уже говорила. Я знаю, что вы уже были дома уели и ничего не нашли, но я хотел бы сам посмотреть. Мне кажется, надо музыку потише сделать. Это уборщица, которая нашла тело Дана, Мэри Парнел. Она ведь подрабатывает в закусочной у Сэма, чуть дальше по левой стороне улицы, так? Все так. А, думаю, к ней я тоже загляну. И, разумеется, смотрю клуб. Ладно, для начала мне вполне хватит. То есть уборщица нашла тело, да? Ай, официантка. Глянь, она уборщица или официантка? А, перемещение в любом направлении Так, окей Это обучение исследования Хорошо А, то есть мы уже уходим, окей Так Перемещение камеры и расширение области исследования Ну, как бы А, это типа Это ее отец как раз а, Переход между точками Ну, давай Выберите точку для взаимодействия. Бантик. Это Дан? Ого. Дан музыкант, да. Дальше. А, перемещение камеры и расширение области исследования. Что еще? ЛТРТ. Приближение, отдаление. Крики. Переход между точками. Да, ё-моё. Чтобы закончить осмотр точки, нажмите Б. Да, ё -моё. Открыть блокнот. Хорошо. Так. Запоминаем. В блокноте вы можете просматривать заметки, сделанные во время расследования. Выберите персонажа для перехода на соответствующую страницу. В строке помощи отображаются элементы управления и функции используйте. Контролер для просмотра блокнота. Окей. Так. А, Юджин? Холберт. Изменяет жене. Предложил взятку? Нет уж. А, Джейк. Старый друг А, и он, он еще и боксер Так, Соня Дан а, Дочь Данна Соня Дан наняла меня найти Бобби Еля Это как раз Бобби Ель Это боксер этот пес А, Джо Дан Мертвый владелец клуба Дана Стоп, подожди Время смерти, вечер, воскресенье, клуб закрыт, играет на саксофоне, Бобби Ель. Многообещающий боксер, вот он как раз таки, здорово, это как порода называется -то? не помню этот, Добер... Нет, не, не добер, у, у доберманов они уж такие острые, а этот, а я не помню, короче. А, многообещающий боксер из, гру, из клуба Дана пропал в тот же день, когда умер Дан. Если он не сразится с действующим чемпионом, Стоуна в Мэдисон Сквер Гарден, клуб Дана придется закрыть. Олд Темфорт Стрит, сто сорок пять Это что это? Ты его адрес? Эл Стоун Действующий чемпион. Бой с елем в МСГ МСГ, наверное, через 17 дней. То есть за 17 дней мы должны раскрыть убийство, да? Вот это вот. Мэри Пр... Пернел. Парнел. Какая милашка? Так, убирается в клубе. Нашла тело данное. Работает закусочная у Сэма на той же улице, где клуб. А, то есть она и да и, и повар тебе, и убирается, и все. Окей. А что за индекс? Ничего. А, просто, да? Покрутить что-то можем. Хорошо. РБ, чтобы открыть окно дедукции. И тут он задумался. И тут побежали мысли. Сейчас дедукция недоступна, соберите больше улик. То есть это вот пусто пока у нас в голове. Хорошо, а? Я просто хотя бы посмотрю вот на эту вот картинку. Да. Окей. То есть тут мы будем собирать улики. И все это дело соединять, чтобы открыть меню. Окей. Ну, это мы видели, да. А в главном меню доступен зал славы, загрузка игры с места, на котором вы остановились характеристики в разделе ваш Black Set. Настройки в разделе параметра. Спасибо. Спасибо. Так, продолжим. Тут что-то еще было, нет? Мне кажется, тут что-то еще было. Мы могли микрофон осмотреть, саксофон осмотреть. Ладно. Давайте сходим наверх. Нам еще нужно с этой уборщицей поговорить. Кстати, давайте... До... Во, как раз обследуем крышу. О, тут что-то есть. Что это? Новая карточка. В ходе расследования вам будут попадаться спортивные карточки Зала Славы. Обратите внимание, что карточки находите вы, а не Black Set. И коллекция не влияет на сюжет. Смотрите, в оба карточки может прятаться где угодно. Найдите и соберите полный Зала а При получении новой карточки Славы Зала Славы вы можете открыть альбом и посмотреть, куда, они будут, куда, куда она будет вклеена. Или продолжить игру. Открыть альбом можно в любой момент из главного меню. Хорошо карточки теперь всякие ну чё бы и нет просто, просто про, про, про, проходим игру дальше пока смотрим крышу потому что через крышу абсолютно спокойно тем более его же как повесили может получается висел над рингом правильно так тут ничего особого то есть ну как он мог повеситься сам это ему стремянка нужна какая-то тогда была или где он был повешен? Не нужно осмотреть именно вот само место. Ух ты. А, чемпи энергия что-то там. Окей. Я могу как-то уйти от отсюда? А. Ага. Тут, значит, си сидят периодически кто-то по буке. Нет, я не на это наводила. Вот тут вот бутылочка А, переключиться, вот mm. Розочка, между прочим О, еще одна карточка Нет, продолжаем Это у нас похоже на улику? Или нет? Мне кажется, да, тут какой-то следа не Что отсюда видно? Я не понимаю Ты наверх не поднимешься туда? Нет? Ну ладно. Он не поднимается туда. Я пытался туда закинуть. но не идет. Ну, не идет, так и что? Так, что заставлять-то? Так, мне кажется, я что-то еще упустил А, лесенка с другой стороны. Может быть, то, там можно как-то забраться на эту лесенку? Так, тихо, тихо, тихо. Просочились. Лесенка, ты полезешь на лесенку? Ну, лесенка. Не полезешь ты на лесенку, ладно. Когда возвращаемся обратно, на крыше ничего особого нету. Кстати, какие у него желтые жел -зел зеленые глаза. Это наш котяра. Мне кажется, там еще одна карточка лежит. Вот тут вот. О, там что-то есть еще. Подождите. Я помню этот бой. Карьера Джейка тогда была на взлете. Джейк в восходящий восходящая звезда бокса? Окей. Похоже, Дан каждый год измерял рост своей дочери и Бобби Еля. Рост Сони он прекратил мерить в 18 лет. В отметках Боби есть промежуток между 15 и 17 годами. Ага. Интересно, что было тогда? Между 15 и 17 годами, смотрите Мне кажется, вот тут вот. Да, вот она. Блин, это еще попасть в нее надо. Вот, тихо. Да, е-мое. Да, -мо! И как мне ее подобрать? Алло, народ, вы прикалываетесь? Я знаю, что там есть карточка. Я ее хочу взять. Хочу взять карточку. Карточку взять хочу я. Взять карточку. Так, ладно. Еще один заход. Но она же там лежит. Я ее прям вижу. Вижу. Вот, тихо. Не двигаемся. Да. О, ничего себе. Приветики. Карл какой-то там. Окей. А вот тут вот в офисе, кстати, ничего нету, или? Я случайно! Нет? Уходи, мы уходи. Не буду им мешать. Ухожу, ухожу, ухожу. Все, ухожу. А это наша горилла не могла там ничего сделать? Так. Значит, место преступления у нас, он, получается, висел там где-то. Ну, там мы видели, да, еще в самом... О, еще Артик. А в самом начале, когда только начиналась игра, когда вот висел вот этот вот наш братан, рысь наша. А везет тем, кто много работает. Окей. Ты что-нибудь скажешь на этот повод? Там же ведь были где-то следы борьбы. То есть наша уборщица даже обратила на это в. Да, -мо, камера пипец. Наша уборщица даже обратила на это внимание. Ну, сокол какой-то. Хорош. Давай. А, нет славы без отваги. Мы идем. Да, пойдем. Панорамный обзор не нужно. А, вот еще переключиться давай. А победа любит старания. No pay, no gain. No guts, no glory. Как-то так. Следы чьи-то. Кстати, о птичках. Карточка на холодильнике. Как Много всякого говна находится сразу, а? Вот, смотри, следы чьи-то, чьи следы. Стул возле телефона. Так, комиссар полиции Смирнов, не звонить, жена носорога Уикли. О, жена носорога, давай-ка. Мне прям интересно, подождите, подождите, прям любая, что он скажет? Или что мы скажем? Твое муж у меня взятку предлагал. А, Только не говорите, что мой муж. Да, миссис Колберт. Боюсь, вы не зря меня наняли. О, вот грязное ничтожество. Я ему рок оторву. А, Выдержали слово и рассказали правду жене носорога. А, комиссар полиции Смирнов. И чё это? Чё мы скажем? Что мы на расследовании? Вы что-нибудь слышали о смерти Джодана, тренера по боксу? Flexit, это вы. Да. Вы меня узнали. Как жизнь, шеф? У меня всё... Я не могу разговорить тайны клиента, это не ваше дело, меня наняло просто любопытно. Просто любопытно. У меня сейчас слишком много свободного времени, так сказать. Я узнал о его смерти и решил, что это хороший повод размяться. Ну, а у меня, как я сказал, свободного времени нет. Вот что Блэксет? Если все же надумаете поговорить или узнаете что-то стоящее, звоните. Всегда рад вас слышать, Джон. Так, ну с начальником мы хороших отношениях, и это прям радует. Так, Уикли. Что такое? Кто? Кто? Ишь Или что это? Наверное, это кто? <связывая> так. Уикли, легенда газеты, вот с Алло, Уикли, это... Джон, ты получил фотографию? <связывая> да, и... У этого носорога здоровенный такой рот, а? Эээ... <связывая> а, ух, крича. Хочешь узнать, кто такая? Пожалуйста пожалуйста нет выкли слушай заходил и предложил заплатить мне за молчание О -о -о. Мелочи, второе Ах, ты умница отличная работа Black умница Black не взял денег Что? слушай выкли правильно и все такое прочее ладно давай смей Сейчас девчонка-хозяйка в боксерском клубе. А мне так это новость. Ничего не слышу. Позже. Вообще-то, я сейчас работаю на хозяйку клуба, но из-за тебя все может сорваться. Дай мне сначала закончить с делами, хорошо? Ладно, только давай побыстрее. Увидимся. Так надеется, что вы поможете ему раздобыть сенсационные сведения о клубе? Ну в принципе все тогда мы всем позвонили со всеми поболтали. Так, ну управление такое себе. Так мы это уже смотрели вот эту вот бутылку, да? А там что-то другое было, там это. Так, сюда ты не заберешься на эту самую. Нет, не, не заберешься. Ах, кто хороший подговорках, тот редко достигает чего-то еще. Это уже похоже на правду. Если ты хорош... Всё. Ладно. Ладно, я не буду пытаться нести от себя потому что, ну... Я английский это вот это вот... Не, совсем не это. Не это, не вот это, не вот так вот. У меня это и с русским да, не особо, похоже, пьесы. А, старание, путь к успеху. Тем не менее, у нас написано на стене. Мы продолжаем осматривать, что у нас тут вот есть вообще. Так, тут какой то Это что? А, хочешь боксировать? Тренируйся. Хочешь побеждать? Тренируйся больше. Везде какие мотивационные подсказочки, надписи. Везде все вот это вот. Так, нам нужно еще. Тут вот как раз... Так. Тут вот разлитая краска. Следы. Давай. Вот. Сверху подсохло, но на поверхности нет пыли, и ниже краска свежая. А, индикатор улик. Новый улик! Вы нашли улик, ура! На полу в клубе осталось пятно краски. а Все собранные улики остаются в памяти Блэксада. Когда вы обнаруживаете новую улику, появляется уведомление. Когда улик достаточно, вы можете воспользоваться дедукцией и попытаться собрать из них общую картину, которая поможет расследованию. Видимо, пролилась в тот день, когда умер Дан. Возможно, видимо, да. И следы. Кому принадлежат mm. отпечатки ног в клубе? Мы знаем, куда они ведут. Мы это уже видели. Но мы еще тут осмотримся. Так, это у нас получается что, раздевалка? Карточка опять. Так, ну давайте сначала направо сходим. Посмотрим, что у нас тут есть. Кто тут? В голове у расиста столько ненависти, что на пустяки вроде здравого смысла или, скажем, правописания, места не остается. Но этот высококультурный автор заметил описку и попытался ее исправить. Даже не знаю, что сказать о результате. На шкафчике еле есть смазанная Российская надпись Вы же прикалываетесь? Российская надпись, серьезно? Вы же все такие У вас разная шерсть Вы же все такие вот Совсем разные Везет тем, у кого хер большой Так, Хорошо Стандартные надписи в, туалет в туалетах. Ничего необычного. Все ниже пояса. Чтобы достичь оргазма, нужно приложить усилия. Ну, как и говорится, все ниже пояса, да. Это типа они истебутся над uh, надписями, которые вот там вот на стенах написаны. Мотивашки вот эти вот. Нет, срайки без отваги. Замечательно. Ой, еще карточка. Да. Юморочек. Все как обычно. Все ниже пояса. Что-то достойное найти, вот, да. Сложно. Это что, это гонг такой или что это? Вот это вот. Хм. Что значит? Хм. Кстати, веревка. Что заставляет людей такое творить? Жизнь уже изрядно меня потрепала, но... Дан повесился. Дотянулся бы? Нет. Дан не такой высокий, чтобы туда проскользнуть. Мне кажется, нет. Не знаю почему, но что-то здесь не складывается. Так, ну мы, получается, навернули кругаля, да? Ну окей, тогда выходим. Где там наши следы? Вот они. Все, пойдем по следам. Ну, то есть, пока что копы этим заниматься не хотят. Ну, как не хотят? Вот, типа, нету времени. Хотят быстрого, свежего решения моментального. Но его нет. Ну, как, есть, типа, он повесился. Ну, да и хер бы с ним. Сейчас наш детектив все тут это рассмотрит наш котичку. Наш котик. Приветики. Ты что-нибудь видел? Доброе утро, сэр. А, И тебе доброе утро. Солнцепон. Джен да? частный детектив. Вас не затруднит ответить на несколько вопросов. Вовсе нет. Извольте вашу честь. Так, вы не видели тут ничего необычного? В последнее время вы видели тут что-то необычное? А как же, мой добрый принц, мои прекрасные глазки только что наблюдали парад розовых слоников. Блин, точно. <с <с <с он <сам же слепой> собой я не мог пропустить такое веселье. Так, к сожалению, о вашем несчастье было приятно познакомиться. Я могу вам чем-то помочь? Я могу вам чем-то помочь? Ну, конечно. Подвинься. Ты мешаешь мне любоваться прелестным закатом. Ну понятно. Ладно. Так ты... уж получилось, свет моих очей, что ты можешь. Сделай старику одолжение. Принеси чего-нибудь пожевать. Хорошо. Пожевать. У нас там вроде холодильник какой-то был. О, полная карточка. Хм. Что это? Эй, серьезно, а что это? Закрыт чемодан. А происхождение неравенства, господи. У вас тут все на этом сейчас будет завязано, да? Еще что-нибудь? Так, что-нибудь пожевать, ну... То есть, если мы сейчас ему что-нибудь дадим пожрать, он, скорее всего, нам что-нибудь это самое расскажет, да? Там вроде был холодильник, может быть, сейчас он будет нам доступен, может, мы сможем в него залезть? Вот холодильник. Открывай! Понятно. Что-нибудь пожевать ему. А что мы можем? У нас есть? был тут где-то что-то? Давайте еще кружочек на навернем, посмотрим, может, тут что-то есть действительно там едобное. Ну я вроде ничего такого не видела. Так в раздевалке, ну точно, наверное, ничего нету, да? Блин, надо где-нибудь надо быть пожрать ему, надо бы ему ему пожрать. Опа, тут еще выход. А это что? А! А! -а! а, -а! Луб Джодана открыт в 1943 году. Его во время войны. Это странно. То есть, а он там вот как раз наш этот самый бумжик. Да, получается. Где он там? По идее, с, с этой стороны должен быть. Сейчас вот направо повернем, и он должен там сидеть. Да, вон Так, а тут если мы заберемся наверх. Или не заберемся. Так, это мы выше, получается, оттуда, да? Ладно, значит, у нас, получается, открытый мир, город, да. Мы можем выйти, посмотреть. У нас, получается, кстати, дамочка работает закусочным. Вот эта вот уборщица. Она у нас работает закусочной. О чем это можешь говорить? О том, что мы можем там как раз подрезать немножко еды для нашего друга. И этот наш друг может что-то рассказать, какую-нибудь очень интересную информацию. При условии того, что там наш убийца вышел. Именно, получается, через эту дверь. Заднюю. И мог пройти мимо него. Так. Значит, достаем блокнот. Так. Бля. Так. Это не то, не то. Сейчас я просто Как, -как ее зовут? Где она? Бобьель, нет, Элстоун. Вот, Мэри Пернелл, Закусочный Усема. На той же улице, где клуб, то есть рядышком где-то должно быть. Улики! Он работает в э, таблоиде. Что новенького? Так, это мы типа можем в тачку сесть, наверное, уехать, укатить куда-то, да? Мэри Парнелл Та, кто нашла тело Дана Работает в одном квартале от клуба Наверняка я смогу разузнать у нее что-то Эй, по сторонам смотри, болван Болван, помереть решил? Какая прелесть Так, прошу прощения Простите, мне жаль Очень на это надеюсь, Олух так, все, Уезжай, уезжай. Тихо, подеремся потом. Подеремся потом. Ну, как бы, блин, ну тут наша вина, он не посмотрел по сторонам, И его чуть, естественно, не сбили. Поэтому надо извиниться, если такое происходит. Вот как раз к ней, отлично. Так раз, сейчас вот зайдем к ней в ее расспросим, а, купим какой-нибудь жрачки, принесем нашему. мы вам всегда рады, приходите еще. нашему бомжуку. Добро пожаловать, сэр. Что я могу вам предложить? Я Blackсет, частный детектив. Что за затуманным взглядом. Я взгляд? работаю на Сони Дан. Мне нужно задать вам несколько вопросов от Джадания. А, конечно. Ну, я сейчас работаю, может быть, позже? Так, в поисках. Не вижу посетителей. Я вижу лишь одного посетителя у стойки, и он просит вас помочь. Хорошо. Что можете рассказать мне о Соне Дан, Джо Дан? Увидимся. Можно мне гамбургер? <со. <со.> Давайте гамбургер сначала. Можно мне гамбургер? Конечно. Обычный или сыром? Да давай с сыром. Думаю, я возьму чизбургер. Угу. Картошку фри, напиток? Нет, это все. Хорошо. В зале или с собой? С собой, М -м. пожалуйста. Да-да-да. Сам один чизбургер с собой. Ладно. Вот, пока будет готовиться, мы будем. А, как раз из изуч... Ух ты, ё мое, смотрите Кошачьи чувства Сколько... Ой, как много времени прошло Рядом со значком каждого чувства Слуха, зрения и обоняния Отображается количество раздражителей На которые вы можете среагировать в данный момент Ага В строке помощи Отображаются соответствующие элементы управления И их функции Подождите, рядом со значком каждого чувства Вот они, вот три, да? Отображается количество раздражителей, на которые вы можете среагировать. Типа, что я могу найти в ней, да? Ну, окей. Слух, я могу что-то услышать. А, услышать, мне кажется... Пахнет корицей. Нет, корицей и бургерами. Корицей и бургерами. Выглядят опухшими и усталыми. Бессонные ночи, напряженные дни. Или она просто плакала? Пожалуй, все сразу. Так не спала, плакала. Что-то происходило. Почерк. Один у черт... нее красивый, четкий. Красивый и четкий почерк. Че, все что ли? Так. То есть от нее пахнет корицей и бургерами. Она не спит, плачет и уставшая. И у нее отличный почерк. Ваш бургер готов. Поболтать с ней не хочешь? Я думал, пока бургер будет готовиться, мы поболтаем с ней. Ладно, приятного аппетита. Четверо вышли через заднюю дверь тем вечером. Что? Я, может, и слеп, как крот, но пару у меня пока имеется, как можно заметить. Во. Четверо вышли через заднюю дверь два дня назад? Да, точно. Кто был вторым, кто был... Кто был первым? Ну-ка, давай-ка. Кто первым вышел через заднюю дверь? Какой то здоровяк. Открыл дверь, вошел внутрь, потом сразу вышел. Кто-то стоял у двери. Так, кто был вторым? Кто вторым вышел через заднюю дверь? Мужчина. Через пару минут после первого, выходя, пробормотал неблагодарный ублюдок. Потом он выбросил что-то в мусор и вернулся Оп. внутрь. О, нет, подожди. Перед этим он дал мне монету. Монету? То есть я что, похож на человека, которому нужна мелочь. Yeah. Господи, ва живой, я, между прочим, живу в отеле миллион звезд. <смех> так, кто был третьим? Кто третьим, вышел через заднюю дверь. Судя по тихим шагам, я бы сказал, что кто-то небольшой. Я бы сказал, это было минут через тридцать после того, как вышел второй. Этот кто-то бросил что-то в мусор и немного постоял прямо передо мной. А потом я услышал щелчок. В конце я услышал слабый смех с той стороны. Кто четвертом вышел через заднюю дверь? Кто-то большой. Я помню тяжелое дыхание. Он очень спешил. Побежал в том направлении. Незнакомим с вакену тяжело дыша. Так, что за котик? Кажется, к вам вернулся разум. А что за котик? А, это типа патчу, посмотреть, осмотреть его. Ч ⁇ нет? А куда? Причем у меня напротив глаза тоже четыре чувства, но как-то.. Мы его можем отсмотреть или нет? Что-то ничего не получается. Подожди, там что-то какая-то надпись высветилась у меня сейчас. Я что-то пытаюсь увидеть, но не могу понять, что. Так. Банка. Кажется, кто-то использовал ее вместо боксерской груши. Вот. А, вот, приб -при приближать надо. интересно каково это жить без ног ужас я бы справился так но ну это мы уже видели это мы видели вот тут вот что-то, вот Слепой и безногий Как же он держится? На юморе Вот Может он был проводником на железной дороге? Ну мы вроде все осмотрели Так, банка краски Где вы взяли эту банку краски? В мусоре, вон там Нашел ее, когда тут перестали шастать, не пойми, кто. А? Хотел посмотреть, что же они выбросили. Так, эспандер в тележке, вот. Среди вещей в вашей тележке есть эспандер. Какой эспандер? Ну, фиговина с тремя пружинами. А, фиговина с пружинами. Я ее достал из мусора. Вон там. Банка краски. И странные фиговины с пружинами. На. Чудесный вечер. Отличная находка. Так, спасибо. Пока это все. Спасибо. Спасибо, братан. А мы тем временем, да, нам пора уже заканчивать. Вроде бы игрушечка хорошая. Мне нравится. Начало такого вот... оп оп, оп. Вот такое вот оп-начало. Вот, все. Спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Создали свои комментарии, ставьте лайки и до встречи в следующих сериях. Всем спасибо, всем пока-пока.